Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Очень много тем для разговора, поэтому я сразу же перейду к делу, но перед этим не забудь поставить лайк, это очень помогает и каналу, и мне находить мотивацию для создания нового контента. Давай, как обычно, наберем 2000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Итак, начнем с недельного графика биткоина. Закрытие текущей недельной свечи сейчас это самое важное событие за последние 9 месяцев. Именно поэтому я так и написал в названии, что эта неделя решающая. И на самом деле тебе стоит быть очень осторожным на этой неделе и следить за закрытием этой недельной свечи. Ведь как ты видишь, биткоин уже 5 недель подряд пытается... Пробить эту 200-недельную среднюю скользящую. Мы торгуемся ниже нее уже практически 9 месяцев с июня прошлого года. И впервые с тех пор подошли к ней так близко. Практически вплотную. Напомню, эта скользящая всю историю биткоина служила основной линией поддержки. Любой медвежий рынок заканчивался, когда эта линия превращалась в поддержку. Именно поэтому это очень важный уровень. И мы видим три таких момента в истории перед этим, когда цена биткоина проваливалась ниже этой линии, но затем когда она становилась поддержкой, медвежий рынок заканчивался. Имей в виду, обычно такие индикаторы отстают от реального поведения цены и поэтому Точное конкретное дно определить практически невозможно. Можно лишь понять диапазон цены, который будет около дна медвежьего рынка. И этот диапазон может быть весьма широким, как, например, вот здесь. Как мы видим, здесь этот диапазон был от 3000 долларов до 4200 долларов. Там и было дно тогдашнего медвежьего рынка. И чтобы убедиться, что это недавнее ралли, не является ловушкой, что это не какой-то там... Мини-отскок на медвежьем рынке. Нам просто необходим прорыв цены выше этой линии и закрепление над ней в качестве поддержки. Если этого не произойдет, ну что ж, было рано пока что не будет. Я буду держать тебя в курсе изменений на этом канале, как обычно. Вопрос, мы уже 5 недель толкаемся об эту линию. Есть ли у нас шансы пробить ее уже на этой неделе? Что ж, я не финансовый советчик. Поэтому принимать решение – это твоя прерогатива. Однако я могу предложить несколько ключевых метрик. Например, объем биржевой торговли в долларах США. Стоит уточнить, что это изменение торгового объема на всех главных биткоин-биржах, а не на одной – кто-то оценивает торговые объемы, ориентируясь только на одну биржу. Но я скажу, что это неправильно. Необходимо использовать инструмент, который учитывает все основные биржи. Итак, растут ли объемы торгов? Здесь мы видим черный график. Это цена биткоина. И синяя диаграмма – это торговые объемы в долларах США за последние три года. Вот этот пик объема вот здесь, как ты видишь, был вызван коллапсом FTX. Это видно и на цене биткоина, которая в это время обвалилась. То есть это нездоровое повышение объема, которое было продиктовано страхом и паникой. Люди запаниковали и начали активно выводить криптовалюту, чем и спровоцировали рост объема. Такой рост объема ну никак не может повлиять на рост цены биткоина, даже наоборот. Но вот здесь в 2021 году, как ты видишь, вот здесь, мы видели огромное повышение объема, абсолютно здоровое, естественное и природное. Ведь оно росло вместе с ценой биткоина, а значит, не было продиктовано паническими настроениями. То есть это был рост объема благодаря тому, что на рынок заходило больше покупателей, а не потому, что люди в ужасе пытались избавиться от своих криптовалют из-за коллапса того же условного FTX. Если мы посмотрим на объем, когда биткоин впервые за 9 месяцев коснулся 200 недельный средней скользящей снизу вверх, вот здесь, то мы можем увидеть, что этот объем на самом деле был не просто не такой уж и большой, каким мог бы быть, но даже и падал при этом. Сам посуди, на протяжении последних 9 месяцев практически все скачки торгового объема были вызваны каким-то негативным событием, когда цена падала. Все вот эти прыжки, вот этот, вот этот, вот этот, все они сопровождались падением цены биткоина, а значит не были естественными. Это не рост объема из-за того, что на рынок пришли покупатели, это рост объема, потому что люди запаниковали. И только последний рост объема, вот здесь, был здоровым, потому что он рос вместе с ценой биткоина. Это был объем, продиктованный ростом количества покупателей. Однако, перед тем, как достигнуть этой 200-дневной средней скользящей, он почему-то взял и упал. Это нужно отметить, если мы хотим быть честными. Это, конечно, не конец света, но хотелось бы увидеть рост объема, здоровый рост объема, продиктованный не страхом и волатильностью продаж, а желанием покупателя покупать. И чтобы этот рост объемов совпал с прорывом цены биткоина выше этой линии. Вот тогда у нас есть шанс пробить ее. Повышение объемов покупок прямо в момент достижения 200-недельной средней скользящей, это и будет большой шанс переломить ситуацию и выйти на территорию бычьего рынка. Еще одна очень важная макрометрика ⁇ это индекс доллара. Доллар достигает точки разворота. Критически важно для фондового рынка и криптовалюты. Что ж, это недельный график индекса доллара. И мы видим, что с тех пор, как вот здесь ФРС США начала политику ужесточения, индекс доллара сильно-сильно рос. То есть доллар укреплялся. Да, недавно мы увидели вот эту коррекцию вот здесь, но теперь доллар снова отскочил. И вот эта коррекция как раз-таки позволила рынкам вырасти, позволила биткоину вырасти. Сейчас мы видим, что доллар снова начинает отскакивать. Это значит, что он становится сильнее. Другими словами, люди сейчас хотят держать доллар, что приводит к тому, что на остальные активы, в том числе и криптовалюта, остается меньше денег. Особенно это касается биткоина и криптовалюты, ведь стейблкоины, привязанные к доллару, занимают огромную часть торгового объема. Так что индекс доллара тоже очень важный индекс. И если мы увидим продолжение роста этого индекса, криптовалюта может остановиться в своем росте, как минимум. И сейчас, как ты видишь, индекс доллара отскочил от этой линии поддержки и бьется об эту линию сопротивления. И только от того, пробьет ли он ее, зависит будущее. Краткосрочная и среднесрочная. Закрытие этой недельной свечи на индексе доллара покажет, что с ним будет дальше. Тоже следи за этим, а я буду давать обновления на этом канале по мере их появления. Да, повышение ставок ФРС США сильно подстегнуло рост доллара. Это видно вот здесь. Однако затем ФРС США заявила, что будет повышать ставки только на 25 базисных пунктов. И вообще даже пиковая ставка будет ниже. Их разговоры стали менее пессимистичными. Джером Пауэлл даже заметил дефляционные процессы. Вот почему мы увидели вот это падение индекса доллара вот здесь, вот эту коррекцию. Именно она позволила рынкам отрасти. Но есть кое-что, о чем я хочу поговорить с тобой. Почему индекс доллара начал разворот? Почему ФРС США появилась причина для того, чтобы ужесточить свою политику еще немного? Да, инфляция остывает не так быстро, как ФРС США прогнозировала, даже несмотря на всю их агрессивную политику до этого. Итого, объемы не совсем растут, как ты видел. За последние три года они даже по итогу упали. Доллар снова начал укрепляться, но есть кое-что гораздо интереснее, что повлияет на тебя, на меня и на биткоин. Это очень интересные отчеты от CNBC, и ты должен их увидеть. Итак, посмотри на это. Оптовые цены выросли на 0,7% в январе, что больше, чем ожидалось. Это способствует инфляции. Это самый большой рост с июня прошлого года. Рынок ожидал рост на 0,4%, а получил рост на 0,7%, что почти в два раза больше. Дело в том, что индекс потребительских цен является отстающим, но индекс цен производителей говорит нам о том, что компании и производители должны платить прямо сейчас. 0,7% за месяц – это около 8,5% за год. Так что этот отчет говорит нам о том, что ФРС США может пересмотреть свои заявления на следующей встрече. Кроме этого, обрати внимание на следующий отчет. Тоже очень интересный. Розничные продажи выросли на 3% в январе, опережая все прогнозы и не обращая внимания на рост инфляции. Ты можешь подумать, что рост розничных продаж – это хорошо для экономики. Люди больше тратят, она все горячее и горячее. И да, ты прав. Но что это значит для ФРС США? То, что сопротивление экономики их политике количественного ужесточения оказывается сильнее, чем они ожидали. Она даже умудряется немножко горячеть. ведь ФРС США стремится успокоить инфляцию, для этого они и охлаждают экономику. Так что это экономическое событие тоже может повлиять на то, что ФРС США решит в следующий раз, когда будет принимать решение о процентной ставке. Так что имей это в виду и будь на этой неделе максимально осторожен. Она действительно может решить многое для биткоина в этом году. Ну а меня зовут Богатейший Ди, если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Меня это очень порадует, я всегда очень стараюсь освещать максимально быстро все события, все важные происходящие события из мира криптовалюты и экономики. И показывать их тебе. Увидимся в новых видео. До скорого.